Тебя? Тебя ну я тебе говорить должен, когда опускать, когда, короче, стреляй. Ты опускай. Поднимай. Поднимай. Поднимай. Опускай. Опускай. Поднимай. Опускай. Я врезался в синюю только что, я не все видела.